Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня будем знакомиться с суперавианосцами, что они из себя представляют Но это важно для всех игроков, даже те, которые на авианосцах вообще в принципе не играют Ну, да, многие игроки этот класс недолюбливают Но знать, что из себя они представляют и на что способны, должен каждый Тот, кто играет и тот, кто не играет на этом классе кораблей. Я уже так на скидку пробежал, СТХ посмотрел, ну и сразу уже понятно сделал вывод, что это будет действительно не просто супер авианосцы это будет супер зло. Тут и от обычных авианосцев ты иногда страдаешь очень сильно, ну от этих авианосцев вообще, по-моему, спасения не будет, ну по крайней мере для одиночных целей. То есть, если в бою увидели такой корабль, это у нас их будет. Два. Один под названием United States, а другой, ну, американский, понятно, да? А другой британский супер-авианосец Eagle. Ну, короче, как прочитал, так прочитал. В общем, ну, способны эти авианосцы будут намного, и все благодаря новому типу а самолетов, да, у них будут реактивные эскадрильи, с, там, с большой скоростью, я хотел сказать, с большой скоростью хода, ну, в общем, с большой скоростью просто. Ну, сейчас мы почитаем, в принципе, <смех> будет всем понятно, что это такое и насколько будет неприятно против такого корабля в бою встретиться, да, и как я вот мысль не закончил. Если в бою мы увидели такой корабль, в одиночестве оставаться, ну, ни в коем случае нельзя, особенно на тех же линкорах, ну, в принципе, и крейсера, наверное, будут страдать, и все, все, все, все будут страдать от этих кораблей. Так, открываем листа, Я смотрю, ТТХ. Так, первый у нас идет американский супер-авоносиц, United States, боеспособность 78200. Ну, кстати, да, больше всего здесь интересуют как раз таки параметры вот этих новых тактических эскадрилей. Скорость у этих эскадрили Ну, крейсерская у них, в принципе, такая же, как у обычных эскадрили Да, вот смотрим, к примеру, штурмовики Вот крейсерская скорость обычных 176 узлов Крейсерская скорость тактических 170 узлов Но самое интересное, да, максимальная скорость у этих самолетов 340 узлов То есть в два, ну, у каких-то, да, в полтора раза в принципе, в два, если вот, да, смотреть по, к примеру, торпедоносцам Максимальная скорость 264 узла Так, а у обычных... Кстати, обычных торпедоносцев вот у этого супер суперавианосца не будет Здесь обычные у нас только штурмовики и бомбардировщики А супер, здесь уже будут и торпедоносцы Параметры торпедоносцев... Так, ладно, сначала... По порядку пойдем Штурмовики про скорость я уже сказал, то есть скорость у них будет, да Но это на форсаже, еще кто не знает, форсаж у них во время полета восстанавливаться не будет То есть как бы он один раз, мы его использовали И в следующий раз только, когда уже новую эскадрилью поднимем И получается здесь эти эскадрильи будут, ну, в виде расходников, что ли То есть, да, никак, мы бой начинаем Мы сразу, если обычная авианосец вот обычные эскадрильи мы можем сразу воздух поднимать а, тактические эскадрили будут у нас сразу, ну, как бы, восстанавливаться, получается. То есть, да, и мы одну эскадрилью подняли, использовали, и следующую эскадрилью, такую же мы сможем поднять, только через определенное время. Здесь, кстати, по-моему, должно быть написано... А, вот, время подготовки эскадрилии, например, вот этих тактических штурмовиков, 150 секунд, торпедоносцев тактических, 240 секунд, бомбардировщиков, 360 секунд. То есть, ну... Хоть в чем-то, но все-таки ограничили эти корабли. Да, но ничто не мешает. То есть мы играем просто на обычных эскадрилях. Как только восстановилась тактическая, сразу поднимаем тактическую. И да, то есть она быстрее. Вообще, эти самолеты быстрее долетают до цели благодаря вот этому вот форсажу. Не знаю, сколько он там времени работает, но э, думаю, до цели добираться будут эти самолеты гораздо быстрее. Так, сразу посмотрим ТТХ. Дальше. Так, штурмовики. Количество самолетов на палубе. 2, Ну, как я и говорил, да. 150 секунд у нас от начала боя прошло. Мы можем этой эскадрильей воспользоваться всего, да, два самолета на палубе. То есть, ну и, соответственно, эскадрилья у нас э, состоит из двух самолетов. Ну и все звено тоже из двух самолетов. Ракет на самолете 2 штуки, то есть за раз 4 ракеты можно выпустить. Максимальный урон ракеты 8700. Вероятность поджога 70%, бронепробитие 76 мм. То есть даже на линпоре надстройки без проблем будут пробиваться, то есть урон даже белый будет проходить достаточно большой. Ну, да единственное то, что мало ракет, всего 4 ракеты получается за один. Вылет мы можем запустить, но вероятность поджога зато 70%. <с> так, дальше. Торпедоносцы. Крейсерская скорость 132 узла максимальная, также ровно в два раза выше 264. Здесь у нас вообще в эскадрилии один единственный... Самолет, который несет на своем борту две торпеды Максимальный урон сопоставим уже с эсминцами 13 13733 Скорость хода 35 узлов всего То есть ну, комфорт не будет атаковать медленной цели Естественно, по линкорам самое выгодное Дальность хода торпед 4 километра, дистанция взвода 470 Торпеды метров. Прямо ну, здесь не написано вероятность. Ну, обычно так, так, такой такое такая не пишется, да, вероятность вызвать затопление. Бомбардировщики. Также у нас здесь один-единственный самолет э, в звене. Максимальная скорость 264 узла. Э, на борту 3, так, да, 3 бомбы. Максимальный урон бомбы 16 тысяч Прилично, да? 16 тысяч единиц бр бронепробития 85 миллиметров. Вероятность поджога, внимание, 91%. По-моему, это самая большая вероятность от любого снаряда, если, да, в игре. Я таких цифр вообще не помню. То есть... Да, у штурмовиков-то 70% тоже показатель достаточно высокий, а у бомбардировщиков вообще 91%. То есть, да, представьте, если где-то в одиночестве какой-то линкор остался, я думаю, жить ему будет недолго. Потому что, да, здесь сначала, представьте, атакуют там обычные эскадрилии штурмовиков, потом бомбардировщиков. Везде у нас здесь осколочно-фугасные снаряды, что и у обычных, что и тактических. То есть на КД аварийку... Ну, сначала развести, потом, да, если КД аварийку, если использовал, то да, продолжаешь уже там тактическими как раз-таки добивать практически цель. Представьте, да, сколько можно пожар <laughs> сделать. Вылетел штурмовиками, еще дай бог там торпедоносцы тоже там повезет, прокнет это затопление. то есть, ну, поэтому я говорю, что это будет, ну, действительно, очень, очень злые корабли. Там, кстати, ну, у британского тоже... Там немного отличается, но, в принципе, вот эти тактические эскадрили тоже выглядят достаточно сильными. Ну, изучать там, что из себя обычные самолеты представляют, думаю, большого смысла нету. Главное, как раз-таки интересует вот этот no новый вид. Кстати, ПМК у обоих кораблей, у суперавионосцев 7,3 максималка. Единственное, да, неизвестно, какая там у них точность. К примеру, если, да, у нас в игре вот сейчас есть вот этот немецкий авианосец восьмого уровня. Граф Зеппелин, по-моему, называется. То есть, если мы на него ставим модуль на дальность ПМК и берем талант у командира, там точность неплохая, да, позволяет а, играть там без других. А, ну их, в принципе, и нету, да? У нас же сейчас показатели, показатели эти таланты разделились, там, на линкоры, на эти. То есть, там достаточно точная ПМК. Не знаю, как здесь это будет выглядеть, насколько оно будет точное, про это ничего не написано. Будет смысл или нет увеличивать дальность? Ну, возможно, здесь и ПМК будет обладать неплохой точностью, и где-то неаккуратный какой-то эсминец, который захочет подойти и наверняка этот авианосец уничтожить, может получить от вспомогательного калибра, который, кстати, на вот этом United States 127 миллиметров. То есть, к примеру, те же эсминцы будут без проблем, в принципе, наверное, Пробивать и наносить урон. Так, посмотрим. Теперь британский авианосец. Так, ну сразу опускают все ТТК, смотрим. Эскадрили. Здесь также из стандартных у нас только торпедоносцы и бомбардировщики, тоже, как и на предыдущем, отсутствуют штурмовики. Так, размер атак... торпедоносца. Размер атакующего звена Три Самолетов в эскадрильи 9. И количество самолетов на палубе. 14 торпед на самолете 1 то есть 3 торпеды за одну атаку мы можем выпустить на общей сложности 9 штук максимальный урон 5933 скорость хода небольшая 35 узлов ну типично для авианосцев так бомбардировщики крейсерская скорость 142 ладно скорость нам главное главное что размер звена количество снарядов на самолете бомбардировщики 3 Штуки в звене, 9 штук в эскадрилье, 6 помб на самолете. То есть за одну атаку 18 помб сразу мы скидываем. Максимальный урон 6400, э Вероятность поджога 36%. Ну, тут от количества. Да, 18 помп летит. То есть там хочешь не хочешь. А если нормально провести атаку, достаточное количество попадет, то ну, пожар, с само собой, должен прокнуть. Ну и смотрим теперь самое интересное: тактические эскадрили. Штурмовики. Максимальная скорость 354 узла. Размер атакующего звена 2 самолета. Ну и понятно, в эскадриле также всего два самолета. Время подготовки 150 секунд. Так, э, ракет на самолете 20 штук, то есть за одну атаку 40 ракет мы противника выпускаем. Максимальный урон ракеты 2350. А вероятность поджога всего 9%. То есть здесь штурмовики не очень... Ну, не то, что, да, я бы сказал, не очень сильный. Тут, как повезет, большое количество ракет. Если атакуем, а, к примеру, большую цель. То есть, да, ну, понятно, большие цели у нас то это линкора. То есть здесь от количества ракет тоже вероятность поджога будет в общей сложности высокой. Да, Представьте, 10 ракет попадет, и у каждой 9% вероятность поджога. Так, торпедоносцы. Максимальная скорость 326. То есть у британского авианосца самолеты получаются гораздо быстрее. Сейчас вот тут обратно посмотреть. Ну да, вот, к примеру, у американского 264 узла. У торпедоносцев максимальная скорость. А у британского, я сейчас только что говорил, блин, забыл. 354. А, два самолета у нас в звене. Два самолета в эскадрильи. А, я про штурмовики читаю. Все, извиняюсь. Okay. Торпедоносцы, Так, ну максимальная скорость здесь чуть ниже, но тоже большая. 326 узлов. Одно, один самолет в Вене, то есть эскадрилья у нас состоит из одного э, самолета. Две торпеды за раз мы сбрасываем. Максимальный урон 7600. Здесь торпеды, кстати, чуть быстрее. Американского 35 узлов, здесь 40 узлов. Дальность хода 2,4 километра. Так, ну и посмотрим теперь... Бомбардировщика. Можно это называть супер-самолётом, да, супер -бомбардировщика. Максимальная скорость 326 узлов такая же, как у, у торпедоносцев. Один самолет за вылет у нас получается также. А, бомб на самолете 9 штук, максимальный урон 7900, вероятность поджога 45%. То есть эти... Ну, вообще оба этих супер-авианосца обладают, да, такими возможностями, что <смех> будут просто выжигать все, что можно. Там и там много фугасных, да, фугасные ракеты, фугасные бомбы. То есть это основной, наверное, будет источник урона. Не, но ну, там и белый урон проходит. Это, конечно, тоже неплохой от этих всяких снарядов. Ну и плюс пожары тоже будут давать львиную долю урона. Здесь, кстати, еще затесался третий авианосец, но это уже, так сказать, обычный старого типа с обычными эскадрильями. Премиум авианосец восьмого уровня Харнет. Так, кстати, он какой нации принадлежит тут, не вижу. А, американский, все, извиняюсь, американский авианосец, Я тут листает туда... Сюда. Ну посмотрим сразу, что из себя тоже этот самолет представляет. В принципе, что супер авианосцы будут в, в игру, ну не сказать, что вносить какой-то как дисбаланс. Просто если в одной команде будет супер авианосец, в другой команде будет супер -ави авианосец. Ну просто опять же, учитываем. Эти корабли будут э, больше оказывать влияние на бой, и если, к примеру, в одной команде будет очень хороший игрок, который умеет играть на авианосцах, а в другой команде попадется игрок, который просто так из интереса, да, взял этот корабль, э, посмотреть, поиграть, ну, то есть, сильно уступает, так сказать, в мастерстве, вот это уже будет, да, большой дисбаланс, потому что эти корабли уже будут оказывать, мне кажется, очень сильное влияние на на исход боя, да, ну и вообще на течение, что там в бою происходит. Так, ладно, читаем про Хорнет. Так, максимальная скорость хода, э, но ну, это все неинтересно. Да, главное у нас вооружение. так, ну ПМХ здесь 4,5 базовый, то есть на него внимание не обращаем. Да, усиливать его совершенно никак не нужно. Так, здесь на вооружении у нас только торпедоносцы и бомбардировщики. Отсутствуют штурмовики. А, не, кстати, да, как и здесь будет одна тактическая эскадрилья бомбардировщиков. Вот она, изюминка, это премиум -сто... корабля восьмого уровня. Сразу, да, прям захотелось прочитать, что из себя именно тактическая представляет. Так, рейсерская скорость 105 узлов. Кстати, максимальная скорость здесь не написана, но, думаю, она, наверное, тоже будет... И... Больше, чем у обычных самолетов Размер атакующего звена 6 самолетов эскадрильи 6, то есть так же как и у суперавианосцев То есть за раз мы подняли Сразу все самолеты, которые у нас на палубе Присутствуют и дальше ждем Когда они восстановятся Ну поэтому я и говорил, что как в виде а, Расходника бомб на самолете 4, то есть 6 на 4 24 бомбы мы несем С собой на борту в общей сложности Максимальный урон 7300 7300 а вероятность поджога 41%. Ну и теперь посмотрим уже, что из себя обычные представляют эскадрили. Так, торпедоносцы. Размер атакующего звена 5 штук. Самолетов эскадрили 10, то есть 2 атаки за вылет мы сможем совершить. Торпед на самолете 1. Максимальный урон 5567. Но тут ничего необычного. Да? 5 торпед со средним таким уроном. Скорость хода маленькая, 35 узлов. А, да, дистанция Взвода 344, ладно, это уже не очень Интересный показатель Так, Бомбардировщики, боеспособность т -т -т, Так, Крейсерская скорость, 122 узла Размер атакующего звена, 5 самолетов Бомб на самолете Одна штука Самолетов общей сложности в эскадриле 10, то есть также 2 атаки Если повезет, за вылет можно Сделать Бомбы, кстати, бронебойные Максимальный урон 3000 600, так, количество бомб, я сказал, да, одна штука, то есть, ну, наверное, сначала выйдет вот этот вот Хорнет uh, восьмого уровня, чтобы посмотреть, как это будет вообще работать, да, вот это тактические эскадриль здесь дали одних бомбардировщиков, <laughs> так сказать, посмотрим, а там уже дальше, ну, не знаю, как, когда у нас там супер корабли появятся в обычном рандоме. Потом ждем. Суперподводные лодки еще, да? Дадут там, дадут атомоходы какие-нибудь <laughs> с ядерными торпедами. Не знаю, что-то будет страшное, наверное. Я уже, если честно, вот в бою прот против такого корабля я играть вообще не хочу. Особенно на линкоре, на каком-нибудь. Ну, на нем поиграть, да. С одной стороны, будет интересно поиграть на этом корабле. А вот против него будет не очень интересно играть. Ну, если особенно мы будем на каком-то На линкоре. Ладно, еще на эсминце как-то можно да, где-то какой-то атаки избежать. Но единственное, авианосцы в любом случае эсмин для эсминца как э, определенный дискомфорт. Да, то, то, что они светят. В общем, все. Устал я что-то читать. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываемся на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.